Сравним два вещества, они отличаются друг от друга только тем, что во втором веществе между первым и вторым атомами углерода есть двойная связь. Наличие двойной связи в молекуле обозначается суффиксом «ен». Если изменить положение двойной связи в молекуле, то изменится название вещества.